Всем приветики! Как дела, как выходные проводите? Пишите, не стесняйтесь. Мы сейчас всей семьей собираемся и едем на рыбалку. Честно, мне нисколько половить, сколько на природке отдохнуть. Ну, иногда могу, конечно, половить. Сегодня хочу передать огромный-огромный привет Алексею Пуху. Алексей, от меня лично, тебе огромный-огромный привет. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик.